Всем привет друзья! Хочу вам показать, что у нас сегодня на ужин. У меня очень любят такую кашу. Музыкальная каша. То есть, гороховая. Мне нравится. Я ее варю на воде. Потом сливочное масло, кусочек добавляю. Если нет, то нет. Но маргарин у меня, конечно, не добавляю Никогда. Вот. вот она, кашка-малашка. И жарю, как всегда, печёночка у меня была. В морозилке посмотрела. Лиском. У меня уже все подарилось. Сейчас вот еще. И все, пешу и всё. И сегодня уже нам есть пища наша. У меня Даринка температурила ночью два часа ночи температура поднялась Что, у меня камера сколько кривая стоит тут. и два часа поднялась до 4 мы не спали я дала таблетки не таблетки а лекарство оно короче понижает жар обезболивающее, можно сказать. Ну, там все вместе. Хорошая, мне нравится. Фруктовый такой вкус. Напоила она, ночью не захотела, на руках. Я и на руках укачивала. Потом песни пела, то есть выла. А затем ходили мы с ней по комнатам. Потом температура спала, она начала играть. Мы с ней включила телефон в YouTube, канал наш семейный. И знаете, что я смотрела ночью? То есть два часа до четырех мотала свои видосы, глядела, где что, и смотрела про грибы, ее про грибы. Мне так так вообще очень люблю грибы собирать. Ну, там потом огород посмотрела свой по ютубу как мы урожай собираем то все короче ностальжи у меня было ночью ностальгия затем мы в 4 часа уснули до 7 до 7 часов я поспала до 8 проснулась, я в садик отвела прихожу она уже проснутся сейчас я ее кое-как усыпила время уже скоро 4 и такая температура была Напоила лекарство. Скорее всего у нее из-за зубиков, потому что у нее было такое. Вот у нее сейчас четвертый зуб уже вышел. Скорее всего уже там начинают боковые выходить. Вот. и мучаемся так. Ну с первыми зубами как. Ну была температура день, да. И Все. Но ну, я думаю на зуб. Я грешу на зуб. Потому что не ни продуть ничего ее нигде не ни, ни, ни могло. Ну дома я ее гулять-то не выношу сейчас. Нет. Ладно, пошла я за чаем, заварки чаем закончилась, заварка. Чай хочу пить. Пришли у меня в садик, Дима привел в садик девчонок. Платит-то завтра у тебя праздник. Какой подарок красивый от Динары. Дай тебя поцелую. Вон Динара подписали. Мамочка любимая, родная. Солнышко, ромашка Василек Что? Давай я тебе объясню, потом я. Давай, встань. Встань. Она по хочет Уйдите, у... это Даринка ползает. Вставай! Смотри, что каприз так, На коленях, так, у ребенка. Завтра праздник, я туфельки подготовила, колготки подготовила, тазик подготовила Завтра у вас праздник надо... Да, там тазик тазик надо унести, Надежда Николаевна сегодня сказала, тазик принесите Стирать будете завтра на празднике, наверное, да? <связать> <связать> стирать будешь? Че, будешь стирать? А? Тазику несешь завтра? Да. Вот? у да. у да, да. да поместим тофу. да, то Винна, да, у меня девчонок тут, ну, Геннарда. Подлома, наверное. Сестра пошла целовать. <связать> <связать> Все, резинки нормальные? Ага. Под цвет платья, да, все. Ага. Идем, сюда, идем, идем. У меня все платье долго еще, я так шла. Мама, я я купила. Купила. Мама, купила. Купила. Мама давид, повесь, пожалуйста. Мама, у нас еще платье. Мама, у нас еще платье. Завтра. А ты подарок приготовила мне в садике? Завтра принесешь мне подарок, значит, да, Давид... цветочек, там. цветочек сделала. Да. Обалдеть. А какой цветочек красивый? Да. А каким цветом? Ой. Каким цветом-то будет? А? Синим. Синим будет. Вот да. эти. Как вот эта резинка? Не вот. Белый будет, да? Да. <смех> Смотри, какой Динара сделала. Тоже белый, да, цветочек маме принесла? А я нет. А ты не такой? Нет. А какой у тебя? Синий. Ну, красивый, наверное, тоже. Да. Да? Красивый сделала? Тебе понравился? А то тебе помог... Нам завтра цветочек еще Амина принесет, да? Татьяна, мама, приедет он сейчас на выходные. Динара, видишь, тебе помогает. Раздеваться помогает. Да, раздеваться помогает. Мама, я считаю, не молчу, я большая. Тебе никто ничего не говорит. Ты большая, тебе же не сказала Динара, что ты маленькая. Ой, уроните. А ваша она, ваша. Не делите, не дели. Ой, ой, ой, ой, ой, то ей Раздавите Твоя ой, ой, Она просто от радости ой, ну отпусти. Ну не дергай, она не хочет уходить. Куда ты хочешь пом... Видишь, она психует. Ну куда я цветок посадим? Ай, посадим, повесим. Хватит-то вытащить. Ну да ладно, отпусти ты ее, она не хочет. Она бегать хочет. Она. Видишь, она сейчас плакать будет. О, Господи, боже ж Видишь, она типа, сама умеет что-то сказать? Мама! Ты сама... Она обратно идет. Я что сделаю? Нет, ну, я хочу да, Она же не кукла, она живая. Видишь, Видишь как она стала к маме. Видишь, Пойдет, она как... Пойдет, она говорит, не пойду никуда. Пойдет, Лина. Твоя, поцелуй. Твоя, так. Нет. Тогда не захочет. Да, да, не хочется ловать Нет. нет. ой, сестры пришли, сестры. Да. да. Сумасшище. А, это твои? Нет. Да, я приклеила, завтра оденешь. А ты еще? Вон наверх поставила. Наверху. Есть. Завтра в садик унесем танцевать будет она. Платье унесли сегодня уже кол... колготки там, колготки унесем, резинки унесли уже есть там. Мы унесли другой под платье резинки. Да, колбой. Да, а что такое, -то, Дима? Только тебе тебя сиди, а колбой сидели. А, это рисовала? Смотрите, у нее всегда такая не сидите, сюда, да. не радуга. Да? Это баба. Вот так, вот так. Вот это мама, это радуга стоит она. Вот тавка. Мама под радугой стоит. Да. Ой, мама-то какая цветная и радуга-то а Где Амина-то опять? Амина вот. Она вот. там в сердце где-то. Ну нет, там тоже. Сейчас нарисует она тебя. Ты ведь сама умеешь рисовать? Да, умеешь я... карандаши вон там ложить? Что не видишь? <связи> Ладно, давай, пойдем. Все. Туфельку дам сейчас. О, топ-топ! Давай, давай, что еще там? Что там топ-топ-то есть еще? Там еще есть. еще есть. И тебе дашь там. там. А вот. Ой, видишь, как раз и тебе... Да, Это да. в садике дали? Да, нам два По дали. две дали? Как раз аминки и тебе <как> дают, да? А ага. аминки ведь все время надо. Если что динарии, то и аминь, не значит, надо. О, да. Вот. да, подарок Я. дали. Ой, межнышки же. Мама, миши, ага, Это миши, вот миши. Ну. Большей... <свистые> <свистые> <свистые> ага. Праздник-то понравился, скажи мне. Да. Что да. опять? Кушать? А да. торт! Торт? Да. А торты как я тебе каждый день буду давать, что ли? Сейчас папа приедет, купит вам тортик. А, Ладно, купим. Сейчас папе позвоним, и он скажет, купит тебе. Он тебе лошадку купит, торт купит, еще что надо тебе. И дела, Ничего, больше все. каприз капризы, да, капризы, она показывает, такие капризы. Да, да, да, капризы, она показывает, так плачет, орет все, да? Орет она у нас так, ну, да. Она не маленькая, но она орет. Да, да, да, вот. Дверь Ама, почему, я, я не забрала. Дима, да. потому что ведро надо таскать. Я а я я не я не не Хорошо, я завтра приду за тобой. Ладно? Я тебя после праздника заберу. Ладно? Тебя... Все. Да. Девочки пришли с садика И вот Амина Теперь мне подарок принесла я Это кот... я дева Какой красивый подарок Это подар... я дева Рука, да? Это Ты дева, молодец Пишите, вот сюда, вот эту руку Покрасивайте, баблю Такой прикол ну, Такой Прикол, да. шлю... прикол шлю... точно руку. Амина подписали Это ручка Амина Сюда поставим пока, да а, потом куда-нибудь приклеить надо его, поставить. <связать> Опять по конфетке дали, да? Иди сюда, разденемся, а Узарина Дарина ползает. <связать> Всем по конфетке дали. Иди, Амина! Амина! Иди сюда. О, Дарина обрадовалась.